На молящихся Пресвятая Богородица с иконы смотрит печально и с любовью. Легким наклоном головы она указывает на своего сына, показывая тем самым, что единственный путь спасения – это следование за Христом. Поэтому этот образ называют еще и Адигитрия, что значит путеводительница. Младенец Стоит на руках у матери прямо. Чуть отведя правую руку в сторону, он благословляет молящихся. Особенностью данного образа является то, что рук Пресвятой Богородицы не видно. Независимо от того, маленьких размеров икона или больших. Появился этот дивный образ на Руси в XVI веке. В очень непростое время. В 1552 году царь Иван Грозный присоединил к России Казанское ханство. Через три года в 1555 году усилиями святых архимандрита Гурия и его помощников архимандрита Германа и архимандрита Барсановия на территории бывшего Казанского ханства образовалась православная епархия. Стали строиться храмы и монастыри. Но мусульмане, живущие на территории Казани, были недовольны тем, что так распространяется православие, и всячески чинили разные препятствия. Усилий христианских подвижников не хватало. Необходима была помощь свыше. И она была дана через 25 лет после образования Казанской православной епархии в 1579 году. Дело было так. В июне 1579 года в Казани вспыхнул пожар. Пожар начался от храма святого Николая Тульского, распространился на близлежащие территории и охватил Кремль. Выжжена была половина Кремля и окружающие посады. Мусульмане смеялись. Русский бог прогневался на христиан. «Какие же вы верующие, если вас бог наказывает!» – говорили они. Православные христиане собирались в уцелевших храмах и возносили к Господу слезные молитвы, прося явить помощь. И помощь явилась. Среди прочих сгоревших домов сгорел дом и некоего стрельца Даниила Анучина, который находился рядом с храмом святого Николая Тульского. Сам стрелец едва успел спасти себя, свою жену и свою дочь, девятилетнюю Матрону. Их приютили родственники на другом конце города. И вот, когда пожар утих, стрелец объявил своей семье, что нужно возвратиться на родное пепелище и строить дом заново. И вот в ближайшую ночь его дочери, девочке Матроне, снится сон. Предстала перед ней вся в сияющих лучах Пресвятая Богородица и повелела пойти на место их сгоревшего дома и откопать спрятанную в земле икону. Эта икона была спрятана еще в давние времена православными христианами, в самое время господства мусульман. На утро девочка решила сначала было рассказать матери о том, какой дивный сон она видела, но постеснялась и подумала, что, наверное, ей это просто так приснилось. Но сон повторился на следующую ночь. Пресвятая Богородица вновь явилась в матроне. И более строго сказала ей, чтобы она рассказала маме, и вместе бы они пошли к воеводам и архиепископу города Еремии, и начали бы откапывать икону. И указала место, где икона была закрыта. Утром Матронушка все-таки решила рассказать маме. Но ее мама не поверила девочке. Мало ли, что говорит ребенок. И вот... В 12 часов дня Матрена снова заснула. Сон был тонкий. Девочка даже потом не могла объяснить, видение это было или сон. Увидела она себя во дворе сгоревшего дома. А перед ней предстала иконы, От иконы исходили жаркие лучи, которые вот-вот готовы были сжечь девочку. И Пресвятая Богородица с иконой... Ей говорила, если ты не послушаешь глаголов моих, то я явлюсь в другом месте, а ты будешь сильно болеть до конца своих дней. Когда девочка очнулась, она была уже дома. Тут в страхе со слезами на глазах она стала умолять мать пойти к воеводам города и к архиепископу Иеремии и сделать так, как просила Пресвятая Богородица и пойти откапывать икону. В этот раз мать ее послушала. Женщина с девочкой пришли сначала к правителю города и рассказали о том, что произошло. Но правитель города не придал значения словам девочки. Мало ли что могло присниться, да тем более ребенку. Тогда мать с дочерью пошли к архиепископу Иеремии. Но и архиепископ не стал их слушать. Тогда женщины вместе с осмотренными сами пошли на место своего родного дома и стали копать. Вокруг них стали собираться люди. Одни присоединились к поискам, тоже стали помогать от, искать икону. Другие, и другие приходили просто посмотреть, говоря, что ничего они не найдут и не стоит верить с нам. И вот когда все уже отчаялись на, отыскать икону, Лопату взяла сама девочка и стала копать на том самом месте, где у них раньше была печь. И произошло чудо. Икона была найдена. Она была завернута в старую рубаху из вишневого сукна. Когда икону открыли, то увидели, что она написана яркими красками, как будто ее только что написали. И образ был необычный. Такого типа письма еще не знали на Руси в XVI веке. Позже удалось выяснить, что эта икона – точная копия Влахенского образа, который находится в Влахенской церкви в Константинополе и написана, была евангелистом Луковой. Едва только весть о чудесном обретении иконы разнеслась по городу, к ней пришли во множестве жители Казани. Архиепископ Иеремия и воеводы со слезами просили у Царицы Небесной прощения в своем маловерии. Архиепископ распорядился звонить во все уцелевшие от пожара в храмах колокола и совершил крестный ход с новоявленной иконой к ближайшему храму во имя святителя Николая, где пред иконой был отслужен первый молебен. Молебен совершал настоятель этого храма святителя Николая, священник Ермаген, в будущем патриарх московский, а архиепископ и другие священники ему сослужили. Затем икону торжественно перенесли в Благовещенский собор. И здесь на пути совершилось первое чудесное исцеление. Прозрел слепец Иосиф, три года ничего не видевший и от этого вынужденный просить милостыню. Но, к сожалению, Иосиф не смог сохранить свой, свой дар, дар, который дала ему Пресвятая Богородица. Едва только он получил зрение, так опять же возвратился просить милостыню, потому что идти работать ему уже не хотелось. И тогда Пресвятая Богородица его наказала. Она отняла у него острое зрение, и он стал видеть лишь частично, прямо перед собой. А вот в Благовещенском соборе уже получил исцеление другой слепец, который отнес к этому с большой благодарностью. Известное имя этого слепца Никита. Он приложился к иконе после молебна, прозрел, и воздал хвалу Господу и дальше вел жизнь весьма благочестивую. С чудотворной иконой по указанию архиепископа Мини был сделан список а также было составлено священником Ермогеном описание событий ее обретения и произошедших исцелений. И в этом же 1570 году этот список вместе с рассказом был отправлен царю Иоанну Грозному. Царь Иоанн Грозный повелел на месте обретения святыни построить храм и основать женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Дегитрии для сорока Иноки, в котором и поставили новоявленную икону. Матрена и позднее, после того, как и стала Даниила Анучина, ее мать, приняли иноческий постриг в новой обители. Матрена, получившая имя в иночестве Мавра, стала ее первой настоятельницей. В дальнейшем русские государи заботились об этом монастыре, уже при сыне ивана грозного царя федоре иоановича был построен успенский собор на территории этого монастыря куда был принесен образ божьей матери этот образ был украшен золотыми золотом жемчугом и драгоценными камнями из царской казны увеличилось со временем и число насельниц то есть государя впоследствии не оставляли монастырь а от иконы Божьей Матери Казанская стали происходить неисчислимые чудеса. Пресвятая Богородица исцеляла людей от различных недугов, чаще всего от слепоты, от скорбей, а также помогала нашим русским воинам в сражениях против внешних врагов. Помогла она в смутное время в 1612 году явила свою защиту и в Отечественную войну 2018 года, и неисчислимые ее чудеса и во время Великой Отечественной войны. И впоследствии, в следующих эфирах, мы будем рассказывать об этих чудесах подробно. И в наше непростое время, дорогие братья и сестры, мы тоже должны не унывать и прибегать к Пресвятой Богородицы, к ее образу Казанской, да и к другим образом. Ведь Пресвятая Богородица у нас одна, и это ее образов много. И тогда Пресвятая Богородица всех нас спасет и защитит от всех скорбей. Я от всей души поздравляю вас с Днем празднования этой иконы. Храни вас Господь молитвами Пресвятой Богородицы. Моя лебедушка, белые твои крыла закрывают на... Субтитры